Люцен иногда ощущается как маг более, чем Адекерри. В этом видео мы поговорим про нижнюю линию и обо всем, что вам нужно знать в этом коротком гайде, который вы успеете посмотреть полностью во время пикфазы. Люцен один из тех самых 80 керри, похожий на мидера. У него есть неимоверно хороший кайт, а его способности подходят для любого игрового стиля. Силен линии, в 1 на 1, подходит больше для игроков высокого уровня. Минусы – короткая дистанция ведения боя, из-за этого меньше потенциал относительно других керри в игре, необходимость в высоком уровне игры, а также… Также минус, так как есть вероятность нести нулевой вклад в игру из-за неумения справиться с персонажем. Решительное наступление дает отличную синергию с вашими рунами. Оно позволит натаскать пассивку и увеличить урон от вообще всего. Данная вариация рун также дает вам большее лечение от автоатаки и способности. В плане способностей стоит вкладывать сначала в Q для урона, есть снизит кулдаун и ману, а затем W. Предметы. Среди мифических стоит обратить внимание на убийцу кракенов. Замечательная опция для увеличения урона, которая переводит его в чистый, что очень полезно. При наличии толстых персонажей в команде врага Сила шторма еще один предмет увеличивает мгновенный урон, мобильность и дополнительное скольжение При активации предмета даст больше возможностей для раскрытия потенциала Помимо мифических, похититель сущности С его помощью можно продолжительно триггерить дополнительный урон плюс восстановление маны за удар А также грань бесконечности дает много урона и шанс на критический урон Не помешает прихватить собиратель долгов, неплох для сноубола Быстрые клинки на воре неплохи, прибавят урон с руки, ускорение и откат не ультимативных способностей. Есть еще глашари смерти с активкой Сепси, что позволит убрать вражеское лечение, а если же точно есть танки, в этом случае поклон лорда Доминика. Это больше урона по целям с большим максимальным здоровьем, чем у вас, и клинок падшего короля с вампиризмом, который также дает процентный урон. Среди защитных предметов Ангел-Хранитель и Ртутный Етаган. Первый хорош против мгновенного урона или убийц, а Етаган в свою очередь против контроля. Против легких линий у вас будет огромное преимущество. Эти персонажи не смогут уйти от вас, когда вы ворветесь, да и урона у вас попросту больше. Пытайтесь давить во время преимущества, старайтесь убивать и все больше его наращивает. Против сложных линий вы все больше ощутите недостаток в рейнже. Эти персонажи просто затыкают вас до того момента, как вы до них доберетесь, поэтому стоит избегать этого. И пытаться ворваться сразу и дожать до конца, если планируете атаковать. Персонажи вроде Джинс немного другие. Лейнин против них не совсем плох, но по игре они вас обгонят и раскроют сильнее относительно вашего персонажа поэтому их стоит наказывать с особой суровостью и как можно раньше пока не стало слишком поздно среди героев поддержки больше подойдут заклинатели они помогут как затыкать на линии так и ворваться и убить или просто поторговаться выгоднее и чаще на линии например одного стана барда обычно достаточно чтобы сделать kill с нами также присутствует очень хорошая синергия плюс она может похилить вас после трейда пассивка браума заменита тем что хорошо заходят люцину так как быстро настакивает стан, а трэш имеет много контроля. Эти персонажи помогут зайти в файт, чтобы дать вам нанести урон. Ключевые особенности лейнинга: много обмениваться по урону, часто файтиться. Для этого нужно выждать, когда враг использует свои основные способности, наносящие урон на крипов, а затем начинать драку в тот момент, когда они не могут вам ответить. Однако вам точно нужно автоатаковать между использованием способностей, иначе у вас не будет урона, особенно на ранней стадии. Также желательно использовать W только когда вы выходите за килом, иначе ваша мана закончится быстрее, без нее вы бесполезны. В идеале, когда вы хотите убить кого-то в начале игры, лучше всего будет чередовать автоатаку и способность, чтобы пассивка срабатывала чаще, а урон становился больше. В командных драках основная ошибка зажимать ее способность только для того, чтобы убежать. Вам нужно использовать ее как часть вашего комбо ради урона, поэтому старайтесь использовать ее назад или вбок, когда есть возможность. Ультимейт обычно используется на расстоянии, чтобы добить персонажа с низким здоровьем. Но его также неплохо использовать вблизи, так что не держите его, старайтесь сбрасывать его как только основные способности в кулдауне. Из-за высокой мобильности персонажа и низкого кулдауна на скачок его можно использовать для врыва в драку. Тактика простая, ворваться, убить и отойти обратно. Очень важно точно Знать, что урона хватит для убийства за один заход. И, наконец, пара советов и трюков. Колдаун Е -E способности снижается за счет пассивных выстрелов, именно поэтому вам нужно начинать с нее, когда вы деретесь или пытаетесь забрать точку. Покуда вы потратите QW, Е e уже будет перезаряжена. Можно использовать скачок, а также телепортироваться во время использования ультимейта. Поэтому, если кто-то телепортируется, вы можете использовать свой и настигнуть противника. Также помечайте вражеского персонажа W-способности перед использованием ультимейта. Каждая пуля даст ускорение и позволит наносить урон весь период использования. Теперь вы знаете, как скользить за Люциона. Удачи в игре!